Четвертая часть решения задачи D15. Мы рассматриваем равновесие правой части рамы. Давайте мы ее запишем здесь. Здесь у нас действуют, значит, какие силы в этом случае. В точке B, я повторяю, мы отбрасывали жесткую заделку. Значит, здесь появлялось у нас три неизвестных силы. Точнее, одна, одна реактивная сила, один реактивный момент. Далее, в точке С мы разрезали раму в шарнире и появилось две неизвестных реакции. Напоминаю, я не пишу э, момент реактивный, потому что там шарнир, то есть он реактивного момента не возникает. Далее здесь же действовала у нас сила P1 посередине этой горизонтальной части. И здесь действовала сила P2 под углом значит, 30 градусов. Вот этот угол здесь было 5 и здесь 6 метров соответственно. Опять-таки составим значит, уравнение возможных перемещений, считая, что тело совершает поворот вокруг точки C. То есть поворот укажем опять в положительном направлении. Значит, вот э, совершила вот такой вот поворот, допустим, тело наше совершило вот такой поворот. То есть вот это наш угол поворота, дельта фи, вокруг точки С. Это у нас точка Б. Значит, что происходит? Опять таки, давайте отмечу вот эту точку Б. Пускай это будет точка Д. Что происходит вот с этими точками? да? Ну и здесь вот точка Е, допустим. Приложение силы P1. Значит, вот эта точка переместилась на что? По, по идее, по окружности. Точка Е. Допустим, точка Е переместилась по окружности на величину DSE. DSE. Она равна чему у нас? ДФИ умножить на радиус окружности CE. То есть, равняется 2 умножить на 2 метра умножить на угол до Соответственно, работа этой силы, чему у нас будет равна? Работа силы в точке Е e будет равна, но элементарная работа, повторюсь. Это у нас бесконечно малая и, повторюсь, это виртуальные перемещения На самом деле, система находится в РНС, но мы предполагаем, а что будет, если, допустим, система чуть-чуть изменится? Она равна что? Произведению силы P1 скалярному умножить на вот этот вектор перемещения DSE. Что мы здесь делаем? Во-первых, мы заменяем что вот эту маленькую дугу окружности. На самом деле, повторюсь, мы вычислили вот здесь длину вот этой дуги окружности. Но мы заменяем из-за вот того, что это бесконечно маленькая, мы заменяем дугу окружности хордой. И считаем, что эта хорда вот перпендикулярна первоначальному положению, горизонтальному. То есть мы считаем, что вектор DSE направлен вверх, а сила P1 направлена вниз. Значит, Скалярное произведение, чему равно, напоминаю, модуль первого вектора на модуль второго умножить на косинус угла между ними, в данном случае 180 градусов. Это минус 1, то есть равняется минус P1 умножить на 2 дельта φ. Вот он модуль. Разобрались с работой этой силы внешней. Теперь абсолютно аналогично мы будем должны разбираться с чем? С работой силы P2 и с работой наших, ну вот они указаны, P2, XB, YB и так далее. Но теперь давайте мы посмотрим. Вот, абсолютно аналогично, значит точка B какое совершает? Она совершает, она вращается вокруг точки C. То есть вот эта дуга окружности какая? Вот эта дуга окружности DSB, это вот эта дуга окружности. То есть вот эта дуга окружности, повторяю, поворот совершается на угол дельта φ. Значит, вот эта длина, давайте мы ее обозначим через дельта SB, она равняется чему? Дельта Φ, угол поворота, вот этот в радианах, повторяю, должен быть выражен, умножить на СБ. Теперь. Но мы давайте разобьем, а теперь я увеличен вот этот, вот этот отрезок я увеличенный нарисую. Чтобы было понятно. Во-первых, опять я дугу окружности заменю хордой, то есть я прямоугольным отрезком. То есть это вот такой прямолинейный отрезок. Я его разобью на две составляющие, на x и y. Это мое ΔSB. Это мое, соответственно, ΔSB. Это СБ по оси y, а это, соответственно, ΔSB по оси x. А вот этот угол у меня, вот этот угол, давайте мы его обозначим через бета, э, например. Значит, вот этот угол, он равен вот этому углу бета. Соответственно, то есть я разбиваю эти два перемещения на что? На дельта s bx. Это равняется дельта φ умножить на СБ. то есть вот это дельта сб умножить на что? На синус угла β умножить, умножить на синус β и на дельта сб y, извиняюсь, дельта x это на косинус β, на косинус β, а дельта sb y это у нас то же самое, дельта φ умножить на СБ умножить на синус β. То есть я использую вот этот прямоугольный треугольник. Повторяю, в предположении, что я заменил дугу окружности хордой. Так, хорошо. Для чего я это сделал? Чтобы просто записать работу силы. На каждой силы на ее соответственном перемещении. Почему? Потому что... Сила XB она направлена по горизонтали, то есть она не будет совершать работу при перемещении точки вверх. Она перпендикулярна этому направлению. Соответственно, вот это умножить на это будет равно нулю, А это умножить на это также будет равно нулю, потому что ΔSBX по горизонтали направлена, а сила YB по вертикали. То есть, я для этого и разбиваю значит, и наше перемещение по двум взаимно-перпендикулярным направлениям, и нашу силу по двум взаимноперпендикулярным направлениям. Точно так же я поступлю и здесь. Это у нас что? Я разобью силу P2, во-первых. На что? На две составляющих. Это какая сила будет? Это будет сила P2Y. Извиняюсь. А это будет сила? Что? P2 P2X. То есть в этой точке у меня приложено, что не одна сила, а две вот эти составляющие. А ее перемещение вот эта точка. D. Теперь, значит, что происходит? Вот ее перемещение. Опять все то же самое. Эта точка вращается вместе со всем звеном вокруг точки С. То есть ΔSD равно что? Дуге этой окружности. Вот при повороте вокруг. Давайте я теперь выделю штриховку для B, а здесь сплошными выделю. Вот при повороте вокруг точки С на угол Δи тот же самый угол. Точка D проходит по дуге окружности какой путь? Дельта Φ умножить на радиус окружности cd. Точно так же я что делаю? Абсолютно аналогично. Рассматриваю вот такой треугольник. В данном случае это что будет у нас? Мы даже можем использовать здесь уже подобие. Но давайте запишем. Это у нас дельта SD, это у нас дельта SDY, это у нас дельта SDX этот угол у нас будет теперь уже бета. значит давайте это будет гамма то есть вот этот угол у нас гамма значит это у нас вот этот вот этот угол гамма то есть теперь я разбиваю дельта sdx опять на два удобных направления дельта SDX у нас будет чему равно дельта sd умножить на косинус гамма то есть, вот эта штука, дельта Фи умножить на cd умножить на косинус гамма. И дельта СДУ равняется то же самое. То есть, дельта Фи умножить на cd умножить на синус гамма. Ну, как и всегда в прямоугольном треугольнике, если для одного катета мы записали косинус одного из острых углов, то для другого катета будет все то же самое, гипотенуза на синус. И теперь... Мы имеем что? В нашем случае, значит, да, еще путь. Да, дельта E мы вычислили. Дельта SBX, дельта SDX мы вычислили. SBY и дельта SDX, SDY мы тоже вычислили. Вот оно и вот оно. То есть теперь, но ну, здесь мы сразу же и работу вычислили для точки силы P1. Но сейчас то же самое сделаем для работы с силы P2 и для работы силы xb yb ну да и работа момента но момент повторяю работа момента равняется просто чему? дельта ам она равняется значит момент умножить на дельта фи в данном случае со знаком плюс поскольку и момент мы направили положительно и значит что и угол поворота тоже у нас положительный то есть против часовой извиняюсь это момент b неизвестный момент дельта а момента Итак, раз работу внешнего момента мы вычислили, два работу силы P1 мы вычислили, осталось, значит, работа силы P2 и XA, YA. Но давайте этим займемся в следующем фрагменте.